Из Сегодня я буду делать шоколадный бисквит своими руками. Для этого нам понадобится шоколадка, сахар, кефир, печенье, которыми я буду украшать, ну и ванилин и йогурт для нашей пропитки. Начинаем! И мука, конечно же. Высыпаем всю муку в стакан. Полтора раз стакана муки. У меня уже полстакана муки вложим, а стакан уже в наши тарелки. Все. проверяем осталось все высыпаем. Сейчас добавляем стакан нашего сахара. Его надо ровно в стаканчик. Ну, можно и с горочкой. Все. Я чуть-чуть не досыпал. Но... И ладно. Сейчас добавлю соду. Полтора стакана. Полторы ложки. Какие полторы ложки? Пол чайной ложки. Это я так сказал, чтобы вас запутать. Так идем по рецепту. Сейчас мы один стакан кефира ножиком и наливаем стакан кефира. Я чуть-чуть не доливаю. Все. Открываем наши яйца. Нам понадобится два яйца, которые надо разбить аккуратно чтобы не повредить наш желток, но я не знаю, зачем это сказал. Как куда же без неудач наших? А я специально сделал это. Так, а дальше у нас? Так, перемешать. Сейчас возьмем вилочку. И все это перемешаем, Ну потом еще добавлю туда наш дольки парещин. Все, я сделал наше тесто. Вот такое у нас получилось. Выкладываем его в тару нашу. Помогаем столовым прибором. У меня это вилка. Так. сейчас повторюсь вам открываем нашу шоколадку которую надо поломать ломаем и Топим в нашем тесте на расстоянии друг дорога, потом еще вилочкой мы их тщательно утопим. А остальное мы оставим для посыпки. Замазываем, чтобы не было видно ни одной Сейчас помоем руки. Еще поторисли. Ставим наш пирог в разогоретую духовку до 130.. 230 градусов по Цельсию. дальше ее поближе к свету и все сейчас мы занимаемся нашим э -э каремом и украшением пока наш торт готовится в духовке сейчас я все наши печенье в одну большую тарелку высыпаю. Ну-ка я высыпаю. Выкладываю. Их у меня 18 штук. Это 3 пачки по 6 штук. Все выложили. Откладываем в сторону. Сейчас занимаемся кремом. Для этого нам понадобится йогурт. Обязательно своими руками. Ссылочка в описании, как его делать. Ложку. Берем ложку. Я думаю, все будет нормально. Весь йогурт выложить. чтобы Мало было потерь всего. Все. Сейчас я туда добавлю немножечко ванилина. Прям соблю, я ничего не вижу. Сколько я насыпал, сколько я еще не досыпал. Вообще белое на белом не видно. Ну хватит, я думаю. Сейчас добавим а, пол стакана сахара. Еще. Так, стакан, стакан. Тут и любой стакан подойдет. Хоть маленький маленького вот стакан, а большого пол стакана. Сейчас проверим. Ровно пол стакана. Высыпаем нашу тару. Где я буду это все смешивать? Все, наш торт сготовился Вот такой он. у нас получился. Тут две шоколадки всплыли наружу. Сейчас накрываем нашей тарелочкой. Так. Выравниваем. И чуть-чуть наш карту. Все. Сейчас мы будем мазать нашим каремом, а потом посыпать шоколадом. Мажем мобильно, чтобы он не был сухим. Чуть-чуть по бокам еще промажем. Так, по бокам. Все, сейчас возьмем матерочку для сыра маленькую. И на мелко шоколад. У меня он воздушный, у вас может быть любой, Белый, и черный, любой, короче. Так. Я думаю, хватит. Сейчас уходим по бокам еще ворел. У меня не ворел, конечно, но у меня печенье, потому что на ворела денег не хватило. Так, лучше по бокам положить. Мы разложили наше печенье и как на моем канале недавно стукнула э, такая круглая дата, как два года, я решил поджечь свечку с таким, такой двойкой, с вот такой двойкой. Вставляем. И, и поджигаем. Тушим. Happy birthday! Happy birthday to you! Сейчас задую! Ура! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки или дизлайки! Всем удачи и всем бай-бай!